Друзья, всем привет! Я Димас, вы на канале Кукс Бразер Хукс. Я вас всех рад приветствовать. Для вас сегодня будем готовить блюдо по заявке. Чуть попозже скажу заявкам кого. Но лапша у нас сегодня, удон. Это будет все в домашних условиях и на наш лад, естественно. Мы сегодня будем использовать заместо, заместо лапши удон вот такие вот макарошки гречневые. Мы их заранее отварили, промыли их под холодной водой, родниковой, все как полагается. Когда варили макарон, добавили соль и масло. После этого, в принципе, если вы хорошо промыли под холодной водой, ключевой, масло в принципе, не надо добавлять, потому что какие-то оттеночки масла на макаронах остаются, и они никогда не прилипнут у вас. Как бы, ну, такой нюанс небольшой. Естественно, мы будем готовить сегодня самого популярного мяса в России, и в Китае, и в Японии – это свинина. Кусочек небольшой свининки нарезали. На маленькие куда, такие вот порционные штучки Как бы можно больше нарезать, крупней, Это все на, ваш, на ваше усмотрение Мы решили помельче сделать, удобнее будет есть Также будем использовать для приготовления нашей лапши удон Перец болгарский, на грядках выращенный Также баклажаны, тоже на вырещены выращенный Будем не репчатый лук использовать, а красный в данной ситуации Морковка, тоже все домашнее Кабачок, либо цукини кто любит иностранные и имбирь естественно куда без имбиря я не знаю есть рецепты куда... кто не использует имбирь ну для меня это странно потому что это восточная кухня без имбиря в лапше это наверное как бы ну дико ну, либо люди не любят имбирь это что из овощей из приправ мы будем использовать вот такие вот две приправы чеснок сушеный и вот, э, вот такая штука есть для блюд на воке приятно пахнет чтобы ощутить полноту вот этого вкуса вока, вот что нам требуется. Также будет у нас используется соль, перец, кунжут мы будем использовать на украшении, Соевый соус, у нас как бы не обычный соевый соус, а густой. Также масло, на чем будем жарить растительное. Мы добавим экстракт анчоуса, вот такой у нас есть бульон, так называемый. Также будем добавлять, хотя у нас свинина унаги, кто любит суши знает, что у ноги соус. Вот. И терияги сладкий. Тирияги сладкий. Он как бы тоже очень вкусный, ароматный. Приятный соус для лапши. Ну и для, для перчинки, для остроты мы добавим супер чири. Чесночный. Ну, он не супер чири, но чири. Все, для этого будем использовать такую глубокую сковородку. Как бы очень похожий на ок. Ну, такая вот у нас будет сковородочка. Закинули свинину, добавляем маслица немножко. И все хорошо это обжариваем, чтобы колернулось. Вот смотрите, ребята, у нас свининка обжарилась. И мы добавляем в наши специи чуть перчика. Опять же, чуть соли. Немного солим, потому что будет соевый соус у нас потом, чеснока сушеного, приправ для вока. Сразу убавляем и добавляем наш соевый соус. У нас густой напоминаем. Все убавили все томится, будет сейчас протомиться поджариться и мы сейчас будем уже нарезать наши овощи нарезаем морковку опять же все можете это все нарезать на терочке есть такая вот помощница наша всем знакомые я нарежу все вручную потому что мне так нравится овощи на самом деле можете кидать в произвольном порядке все равно они у вас должны получится как бы альдентом такой также нарезаем баклажан перец болгарский ну или какой у вас есть там. жопу попку отрезали семечки убрали и нарезали также берем цукини либо кабачок просто народе он маленький у нас нарезаем вдоль также берем э, лук. В данной ситуации красный. Такими дольками нарезаем. И, естественно, мы берем имбирь куда без имбиря. Немножко его примнем. И тоненько, тоненько, тоненько, тоненько, тоненько нарежем. Пш -пш -пш, упало. Чем меньше, тем лучше. Можно на терочки натереть, это не критично. И все, сейчас постепенно будем закидывать нашу овощ, уже наш вок. Ну, как видели, я уже морковку закинул чуть-чуть опередил события что мы делаем дальше мы закидываем имбирь он должен отдать себя полностью этому блюду жарим буквально минуту вот обжарился минутку у нас имбирь следом добавляем баклажаны и тоже обжариваем минутку полторы примерно старайтесь конечно нарезать все одинаково чтобы у вас было ну, по возможности. Если нет, то нет, как бы это уже не критично тоже. Главное, чтобы это прожарилось и было хрустящее. Ну вот, смотрите, у нас баклажанчики тоже обжарились минуту. И следом добавляем наш перец и лучок уже. И снова обжариваем минуту. Ну вот, у нас опять прошла минута. И закидываем наш последний из овощей ингредиент, от кабачки. И также вот обжариваем в течение минуты. Наши цукини. Опять же, периодически добавляйте масло. Надо, чтобы была немножко маслянистая основа у этого блюда. Ну вот, смотрите, ребята, у нас цукинки тоже минутку поджарились. И мы добавляем нашу лапшу. В нашей ситуации это макароны. И уже добавляем наши специи. Дальнейшие, опять же, это соевый соус. Где-то чайная ложка унаги, столовая ложка без горки. Терияки сладкий, столовая ложка без горки. Немножко анчоус, но концентрата добавим. Где-то пол чайной ложки. И пикантности добавим, мы добавим чили наш, Чили добавим в чайную ложку. И все это аккуратно все перемешиваем, так сказать, делая вок. Чтобы загустилась, наша лапша была клас специями пригреваемые Отличный результат у нас получается. Так что ждем несколько минут и будем пробовать уже. Кто хочет телевизор, может посмотреть. Какой-нибудь оппозиционный канал можно включить. Я могу себе позволить, пока вот нет оператора, что-то заползнуть лишнее. Ну все, ладно, давайте, пока. Ну, смотрите, друзья, вот мы приготовили нашу лапшу в домашних условиях. Вок, удон, как вы хотите, так называйте. Мы перекладываем ее. Чуть места надо зацепить, куда без мяса. И овощей. Посыпаем кунжутом. У нас интересный кунжут, черный. Не, не классический, не все его могут найти. Ну, прикольный. Ну вот смотрите, друзья, мы сегодня приготовили Отличный Такой отличный лапшу удон, вог Будем пробовать, что у нас получилось Получилось, мне кажется, очень интересно Так что мой ответ нашему подписчику Пользователю и хорошему другу Алексей Семин, морячок Очень легко приготовить Вкусную лапшу удон в домашних условиях Ты увидел рецепт, готовь Какие ингредиенты ты там добавишь Это уже не важно Но ты видел, как все просто это. Готовь, не стесняйся это очень вкусно, реально. Кто любит восточную кухню, вот эти все штуки. очень хрустят. Мясо готово. Макароны альдента. Смотрите видео и ознакомлюсь, как приготовить лапшу удон или подобие ее в домашних условиях. То первый раз на канале обязательно подписывайтесь. С вами был Димас. Великолепный оператор Антон. Вся наша банда Кукс Бразер Хукс. Увидимся на нашем канале. Всем пока-пока. Здоровья.